Добрый день, меня зовут Александр, хочу оставить свой отзыв. Хочу, Настя, тебе оставить отзыв, Настя Ясный за просто космическую проработку, которую мы с ней провели, за ту работу, которую она проделала, вот у нее программа «Ясная жизнь», да? Она реально, «Ясная жизнь» становится после этого, потому что вопрос был касательно денег и финансов. Вот. Почему те богатства, которые должны принадлежать мне по праву, те, как бы, деньги и все остальное приходят ко мне, ну, так сказать, не в тех количествах, которые, как бы, я хотел, и которые, я понимаю, что я, ну, достоин их получать, да? Вот, почему так? И мы начали копать, копать, копать в этом направлении, и мы докопались, до да, очень серьезных таких вопросов, проблем, почему, и из-за чего, и как произошло так, что... Ну, вот для меня как-то это пока так ограждается, вот эти денежные средства, богатства и так далее. И это все было очень глубоко и далеко, это даже как бы ну, не с моей жизнью связано, не знаю, как про это сказать, но это какое-то чувство вины, что я что-то там сделал неправильно, когда-то давным-давно. И теперь я за это как бы расплачиваюсь вот некой такой вот своей платой. И мы это отстегнули, убрали, отщелкнули. И теперь меня это не касается. Это круто. Потом мы просканировали еще раз мое как-то внутреннее состояние. Есть еще что-то, что мне мешает. И там еще вылезли какие-то вообще просто неприятные вообще вещи, существа и так далее. И мы это тоже... То есть удалось с ними прямо пообщаться. Почему, что, как, зачем... Для чего? В какой момент все это возникло? И как это влияет на мою жизнь? И мы это все прояснили, это стало все так ясно, очевидно. И вот как пазл просто бэм, сложился и понятно. Стало. Ну, точно, вот так же. И некоторые события даже в жизни, они стали, ну, объяснимы. То есть, если они раньше были как-то так спонтанно, что-то возникло, и такое необъяснимое событие. Так, а из-за чего же все это получилось да? Так, теперь-то все становится ясно. Ясно, все становится сразу. Вот. И это просто очень интересно. И когда это подкрепляется результатами, когда это подкрепляется деньгами, финансами, внутренней вот этой вот свободой и уверенностью, ну, тогда нет никаких сомнений, то, что работа была проведена классно и, и результативно. Поэтому, Настя, тебе огромное спасибо. Твоя бомбическая программа «Ясная жизнь», она, ну, я уже даже... Своим сообщением уже несколько раз сказал, что стало ясно, почему вот у меня было так, а не вот так. Почему у меня случались такие события, они а вот такие вот. И от этого становится... Становится... Понимание вообще жизни, что она и как она идет. Вот. Поэтому желаю тебе вообще процветания, клевых клиентов, довольных и четких, чтобы у них результаты были. И чтобы они благодарили тебя бесконечно за ту работу, которую классно ты проводишь, вот, и что, в общем, просто вообще огромное тебе спасибо и процветание твоей шикарнейшей вообще четкой, такой красивой, такой э, элегантной практики, я бы даже так сказал, потому что то, как ты <связывая> это делаешь, это, ну, это искусство, это творчество, искусство, которое просто меняет жизнь. Спасибо тебе огромное.